Проходи, Кир. Что случилось? Унишь лучик, вот и солнышко. Проходи, садись. Отдышись и расскажи все по порядку. Да, конечно. Что за ночной цербор? Вы вообще время видели? Фил, ты же видишь, в каком он состоянии приперся. Да, действительно. Ладно, расскажу, что случилось. В общем, я... Только что был дома у Саманты. Я пришел к ней, а там вот эта бумажка. Любопытно, ну что это? Как я понял, это что-то вроде самодельного кроссворда. А зачем ты вообще ходил к Саманте? А, ну я я относился ну, с тобой герой-любовник. И что это за кроссворд такой? Тут на обратной стороне подписано. Решил встретиться лично. Приезжайте. Я так понимаю, нам нужно составить адрес. Ну так давайте же, чего мы ждем? Готово. Только у нас есть одна проблемка. Два адреса? Не может быть. Это же, это же разные концы города. Ладно, я поеду по вот этому. А вы, ребята... Поедем по второму, да? Нет. Вы поедете осматривать дом Саманты. Кир, проследи, чтобы Макси никуда не совалась одна. Ясно? Но почему? Мы же теряем время! Он прав, Макси. Это слишком опасно. <къех> вот так всегда. Ладно, я поехал. Кир? Конечно. Ну что за развалюха? Мистер Джонс! Саманта! мистер Джонс, как я рада, что вы пришли. Как ты? Я относительно в порядке. Может быть, голова слегка болит, но думаю, это ничего. Сейчас я развяжу тебя. Спасибо, мистер Джонс. Ну, сэм, можешь рассказать, что произошло? Я помню, что сидела на кухне, пила чай, а потом вдруг резко что-то кольнуло в руку, и я вырубилась, а очнулась здесь. Долго ты здесь находишься? По моим ощущениям, часа два. А как вы меня нашли? Дело в том, что Кирилл заходил к тебе с утра. И вместо того, чтобы обнаружить в квартире тебя, он нашел там кроссворд. Он принес его к нам, и мы составили два адреса. По одному из них я приехал. А второй... Подожди секунду, телефон. Фил, Максис бежала. Я даже догадываюсь, куда. Понял тебя. Собирай ребят. Фил, ты нашел Саманту? Да, она рядом со мной, с ней все в порядке. Хорошо, мы уже выезжаем. Кажется, Макси отправилась по второму адресу. Там же может быть ловушка. Черт, об этом я не подумал. Что ж, значит, нужно скорее искать ее. Думаю, тебе и так досталось. Так что поезжай домой и отлежись. Спасибо, мистер Джонс. Надо же, у него тоже есть сердце. О, боже мой. Хм, угу -хм. Макси, что с тобой? Я бы не советовал к ней приближаться. Кто здесь? Прошу прощения, я совсем забыла правила гостеприимства. Добро пожаловать в мое убежище. Не желаете немного прокатиться? -ху -ху -ху. Хм, несносная девчонка. Ах ты! Я бы попросил. Ну и здесь вы будете смотреться фотогеничнее. здесь освещение получше. Как видишь, пришлось залепить ей рот. Слишком много уж она болтает. За всеми этими убийствами стоял ты. Правильно понял, умный мальчик. Но раз это был ты, зачем ты добровольно дал нам свой адрес? А, это... Знаешь ли, Фил, у тебя потрясающее чутье. Ты сделал именно то, как надо было. Поехал по неверному адресу, а Макси отправился по второму. Удивительный ты человек, Фил, и все же, зачем тебе все это? Убийство? Этот концерт? Фил, Фил, Фил. Скажи мне, Фил, доводилось ли тебе когда-нибудь наблюдать детективные фильмы? Свои работы по горлу. Сталкивался ли ты когда-нибудь с бездарной игрой и ужасным сценарием? Да я почти уверен, что да. И вот, я решил создать свой детектив. В реальной жизни. Никакой наигранности, только реальные эмоции. Мой собственный сценарий. Ну не весело ли, а? Да, ты действительно безумен. Для кого-то безумие, а я считаю это гениальностью. Ну вот, поиграли мы с тобой в детективов и хватит. Пора заканчивать. И ни один фильм не обходится без трагичнейшего конца. Драма, любовь. Боже мой, как это прекрасно. Какая драма, какая любовь, о чем ты? Да брось, я думал, ты умнее. Даже слепой бы заметил, что между вами что-то есть. И что? Ты решил стать типичным злодеем? Всегда нравились злодеи из фильмов. Так что я решил, почему бы нет? Да, моя милая. Хм. молчишь? Правильно, правильно, молчи. Кстати, да, прошу меня извинить за то, что не предложил вам чаю. Но мы же не англичане, потерпим, правда? Да брось, это смешная шутка. Ты слишком скучный, Фил. Так... Пора с этим заканчивать. Ты арестован. Руки вверх. Нет, нет, Фил, я бы не стала меня недооценивать. Что скажешь, красотка? <мирает> ты не сможешь меня тронуться. Нет, нет, нет. Чего ты хочешь? Я хочу драматический финал. Ты можешь застрелиться сам. Или я прирежу ее. Выбирай. <мирает> Заткнись! Не мешай человеку думать. Я. Я. Да, Фил, мы тебя внимательно слушаем. Ладно. Я сделаю это. Правда? Не ожидал, что так быстро согласишься. Ах ты маленькая. Я бы не советовал этого делать. Фил, дружище, хитер ты, однако. Но знаешь что? Ты меня не убьешь. А ты еще почему? Потому что тогда. Ты не узнаешь, как я все это провернул. А мне неинтересно. Макси, ты в порядке? Да, я в порядке. Сейчас я развяжу тебя. Тише, тише. Все хорошо. Уже все закончилось. Ты прав. Я, я так испугалась от тебя. Ты, ты хотел застрелиться. Кажется, я оступился и начал играть по его правилам. Я не представляю, чтобы я без тебя делала. Скажи мне, он был прав? Надеюсь, что да. Боу, кажется, мы не вовремя. Да, Фил сделал за вас всю работу. Похоже на то. Позвоните санитарам, чтобы унесли тело. Фил... Ты можешь объяснить, что произошло? Если вкратце, я убил преступника. Почему так радикально? Он чуть меня не прирезал, и, и Фил, ему пришлось. Ну раз так, ладно. Я так понимаю, дело закрыто? Похоже на то. Тогда поезжайте домой, здесь мы сами справимся. Ну и денек сегодня вывелся. Да, это точно. Макси? Да. Я думаю, что люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Фил. Как хорошо, что ты не бесчувственный кусок омлета. Кстати, об омлете я проголодался. Сходим пообедать? Тебе лишь бы поесть. Между прочим, еда очень полезна для мозгов. Да, вот почему ты так много ешь. И правда, немного ем. Ну да, конечно, утешай себя.